Наш чай замечательный. Физкульт, привет, дорогие друзья! Сегодня маленькая такая штучка, лайфхак, опять по-английски, по-нашему изучение мастерства. Кому-то в голову приходилось делать подобные насечки на предмете. В данный момент у меня здесь обложка для паспорта она может быть от насечка квадратной, ромбовидной параллельной или не параллельная как здесь но каким то макаром ее сюда нужно нарисовать показываю берем наш подопытный лист кожи и э, коврик коврик очень хорош тем что у нас здесь имеется разлиновка причем она различная вот здесь можно и сферические всякие вещи и круглые и квадратные и шестигранные и треугольные повторять как мы это будем делать вот первая линия которую я провел здесь я допустим сделаю э, ромбический рисунок как узнать где должен быть этот ромб я ставлю горизонт и выкладываю линеечку, мерю. Моя линия будущего отреза горизонтом совпала. Совпало. Угол вот этой линии можно выбирать, конечно, как угодно вам. Допустим, я здесь его провел. Можно по клеточкам посчитать. Смотрите, это еще в детской, э, вообще в детское время у меня такие были счеты. Допустим, вот здесь вот у меня совпало э, вертикаль и горизонталь. Вот с этой точкой. Следующее, посмотрим, где у меня совпадет. Вот совпало. И смотрим теперь. Это значит, ширину я взял 2,5 сантиметра, а высоту взял 4. Соответственно. Наклон в эту сторону будет из этой точки построен так, чтобы точка вот здесь совпала раз-два-три-четыре и здесь раз-два с половиной. Вот когда эти точки раз-два совпадут, тогда у меня будет тот наклон. Вот точка, точка, точка. Раз, два, три, четыре. Раз, два с половиной. Вот, вот моя точка. Раз, два, три, четыре. Раз, два с половиной. И у меня все совпало. Вот здесь вот я теперь могу смело провести линию. И у меня будет ориентир, как мне сделать ромб. Я беру стилс. Вот с шариком, да, на конце. Вот. Им я не поцарапаю кожу А именно проведу Кожа у меня мокрая Не влажная, а мокрая Промоченная насквозь вот. Из этой точки Я провожу линию Линию провожу Вот здесь примерно у меня сгиб Сгиб можно сделать примерно И если он даже у вас Куда-то там уедет То общую картину Я думаю, что не сильно испортит Провожу эту линию. А теперь как? Постоянно высчитывать. Это клеточки? Нет. Не будем мы эти клеточки высчитывать. Я положу горизонтально линейку на нашу линию проведенную. И теперь подравнивая лист кожи выставлю прямо по линии горизонта. Линия у меня готова. Теперь длину ромба я буду выбирать при помощи вот этих параллельных линий. То есть я могу выбрать через 5 мм, 10, 15. В данный момент в изделии, в готовом, у меня здесь 20 мм. Здесь я сделаю через 15. Совершенно вольным образом, вот куда у меня наклон, я веду где-то в вольном расположении я заканчиваю Вот как мне душе захотелось так я и делаю смещаю на полтора сантиметра или на 15 миллиметров как лучше как кому удобней. вот здесь вот у меня центр сгиба я это помню и начинаю линию вести чуть чуть позже и еще 15 миллиметров уступаю Еще провожу одну линию. Видите, у меня горизонт получился. Вернее, линия сгиба получилась примерно на одном месте. Продолжаю сюда проводить те же линии, только вверх. Вот отсюда полтора сантиметра. Вот она моя точка. Линия соприкосновения. Я по ней веду. Опять поступ... поступательно на 15 миллиметров вверх. И еще. Вот здесь вот будет где-то вот один кусочек небольшой. Мы его проведем вот таким образом. Наша одна половина готова наметим вторую часть то есть выкладываю прямо по линии здесь вот прям как провел и выставляю горизонт горизонт готов теперь отсюда по полтора сантиметра вниз если я буду вести вперед то это не совсем хорошо Потому что кожа будет вот так вот подламываться. Физику не обманешь, дорогие друзья. Делайте так, чтобы было приятно. И вам, и вашему изделию. Вот так. И посмотрите, какая красотища у нас получается. Прямо как кресло. Вернее, трон в царских палатях. Разлиновочка. арамбического типа. Помним, что у нас имеется центр сгиба, который пересекать совсем ни к чему. Здесь вот еще нужно одно скрещение вот такая история у нас получилась. теперь либо вот здесь можно украсить либо в центре сочленения можно украсить либо вообще ничего не трогать в данный момент у меня чуть нет настроения ничего трогать. Вот здесь вот не хватает, мне кажется, еще одной линии. Выстрою по месту проведения. Подставлю к линии горизонта. К линии горизонта подставлю. По линейке мере. Лучше всего иметь не консольный э, край на линейке, а с двух сторон рисунок. Тогда будет вам проще ориентироваться. Это я вам как... как график говорю. Как график-график. Ну вот, дорогие друзья, очередной урок окончен. Не забудьте подписаться и репостнуть мой урок. До новых встреч в эфире. Счастья и здоровья вам!